Здравствуйте, уважаемые коллеги. Не могу не коснуться такой темы, как взаимодействие человека и техники. Даже не говорю о глобальных вещах, там, проектирование кабин самолетов, космических кораблей, вообще крупных сотовых технических систем. Э, буквально в самом бытовом смысле. Да? Что бывает так, что да и то же бывает практически всегда, человек, собственно, самый слабое звено в технической системе. У нас ограничение по памяти, там, по скорости приема информации, по объему внимания. А машину-то можно сделать любую. Прибор, машину, устройство. У него может все касаться может, бесконечности равняться, все что угодно. Вот просто, ну, давно еще, правда, был, до эпохи мобильных телефонов, в городе Нижнекамский я был, ну, и надо было позвонить в Казань, пошел на приговорный пункт. И вот представьте себе, там на стекле висело такое, ну, объявление, что ли. Уважаемые клиенты, в связи с внедрением новых кассовых аппаратов, Время обслуживания каждого клиента увеличилось. Будьте, пожалуйста, терпимы к персоналу. Я подумал, а может быть не надо было внедрять новые кассовые аппараты, если время обслуживания увеличивается? Тоже ну, достаточно давно уже было. Ну, такая небольшая сберкасса на улице Карла Маркса. Мне пришло ну, квитанция, что ли, со штрих-кодом, ну, книгу выписал из Москвы. И вот мне надо было оплатить эту квитанцию. Ну, время 12.30. В 13 часов в этой изберкассе обед. Ну, полчаса есть, да. Я вхожу в кассу, ну, в очередь три человека. Думаю, ну, наверное, успеваю за полчаса. Встал, сидит женщина, и мне говорит, вы хотите заплатить? Она просила за мной не занимать. Товарищи, четыре человека в очереди на полчаса. В советские времена, когда мы такой ломаной ручкой заполняли квитанции, это минутное дело было. А сейчас там штрих-код есть, компьютер стоит. Но пока этот кассир набивает эти 12 нулей в ВН или в каком-нибудь номере фирмы, там и прочих вещах, вот, то есть, получается, внедрили технику, стало хуже. То есть, может быть, и не надо всегда стремиться к техническому прогрессу, или скорее добиваться все таки уравновешенности ну, человека и техники. В магазине даже карточку сдал, там выписывается, печатается три квитанции, все расписываются, ее хранить три месяца надо, тоже уже счет пока не то. Вот так, щик, чиркнул, я на табло сразу, сколько осталось моей карточки. вот это будет удобно. А пока что вот, правда, еще одно неудобство есть. Когда вы пользуетесь карточкой, оплачивать товары, услуги, расходы увеличиваются на 30%. Когда человек не видит живых денег, он не понимает эти электронные там, не видит символов, и он больше тратит, чем если бы он оплачивал живыми деньгами. Вот тоже такое неудобство. Хотя это неизбежность, скоро перейдем на электронные платежи все, куда не денешься. Но вот когда мы проектируем что-то, думаем, да, мечтаем о техническом прогрессе, все-таки вот надо помнить, человек очень слабое звено в этой системе. И на него должно быть направлено проект, как ему удобнее, а не как удобно налоговой инспекции с кассовым аппаратом, как удобнее там, продавцу за пультом, а как удобно покупателю, потребителю. Ну, надеюсь, к этому тоже скоро перейдем. Иногда вот по телевидению смотришь как какие-то деловые каналы, ну так, значит, посмотришь, вот там всякие курсы доллара, иены там, индекс Доу Джонса и прочее, да. Вот тогда думаешь, для кого это показывают? Ну, наверное, есть у нас полпроцента населения, которые действительно там участвуют в биржевых торгах или прочее, может, им действительно интересно. Ну, так просто для солидности, что ли. Знаете, в России индекс Доу Джонса – это стоимость ведра картошки. Сколько она стоит на рынке, да, вот из этого вся экономика исходит. Дорожает, он, дешевеет. Ни бензин, ни нефть. У нас ведь такая тенденция. Нефть дорожает, у нас бензин дорожает. Нефть дешевеет, у нас бензин все равно дорожает. А вот ведро картошки на рынке – это стабильный показатель. Есть еще такой показатель, который просто на виду. Это расход электроэнергии, если вы можете где-то ну, узнать его, там, посмотреть, ну, сколько это, город расходует, республика. И, значит, промышленное производство, если оно падает, кризис в экономике, расход электроэнергии падает. Но это, может, мы не знать, не видеть их счетчиков. А то, что на глазах видно, это вот самолеты в небе, Пассажирские, да? Лучшие времена, скажем, в Казани выходишь утром, там небо исполосовано уже. Ну, 4-5 таких следов, еще 2-3 самолета летят, еще на горизонте 5-6 показался. В Казани это была такая точка разворота, одна из аэроудил Казани. Здесь не садились, а просто прилетали дальше. Но наши здесь распределяли потом в Европу, там, на юг, на север. Вот сейчас Казанское небо пустое. Очень мало людей летают самолетом, мало рейсов. И еще вот э, транспортные такие потоки, ну фуры. У меня удача вот находится на холме прямо напротив моста через Виагу. И вот были времена, когда они прям колоннами шли эти фуры. И вот хочешь обогнать, а невозможно, там их 6-8 идет колонной, и встречные машины приходится за ними тащиться. Аж в асфальте колеи продавливались перегруженные фуры. Вот это не было кризиса в экономике. Сейчас они достаточно ну, как, умеренно проезжают. И не надо мне рассказывать про индекс Доу-Джонса, всякие выкладки правительства, сайты там, с их статистической информацией. Это просто видно, как чувствует себя экономика. Ну, еще, знаете, такие есть времена, вот, ну, скажем, вот, ну, вот у американцев если финансовый год заканчивается 1 октября. Там нужно сдать все долговые декларации, все отчеты и прочее. У нас, как бы, 31 декабря, но все равно годовой отчет сдается до 1 апреля. Все равно передвинули, потому что новогодние каникулы. Вот ну, финансовая жизнь отчасти он замирает где-то числа 20 декабря. Потому что, ну, и все, конечно, банкиры там всякие, все удачливые успешные. Числа 20-го уезжают в Европу, в Прагу, в Париж, в Берлин, в Лондон, потому что 25-го католическое Рождество. То встречает Новый год, потом наше Рождество, потом старый Новый год, бывает Курбан-Байрам сюда попадает. И вот числа 15-го, 20 -го января они возвращаются, отдохнувшие, с впечатлениями и прочее, но маленько поиздержались. А он там сыну обещал Феррари купить, дочери там надо платить в университете обучение. Ну и в своем магазине, в своих фирмах они значит, повышают цены, чтобы быстрее скомпенсировать эти свои рождественские расходы. А потом на экране появляется какой-нибудь Аркадий Дворкович и начинает там бухтеть про индекс Доу Джонса, про тенденции мирового развития в экономике и прочее. прочее. Нет, все гораздо проще. Смотрите на количество фур на шоссе и все становится ясно. И причина повышения цен – вот рождественские каникулы наших олигархов. И ничего больше. А в последнее время и в прессе обсуждается, ну вот лично меня часто спрашивают как психолога, вот о празднике Хэллоуин, какое отношение? Мое, что ли, да, Или нужно это, не нужно. Ну, с одной стороны, как сказать, оно случилось, к сожалению, оно есть. Один публицист даже так написал. Ведь мы же проиграли, говорит, идейную битву с Западом. И поэтому нам легко начинают внедрять, применяться, как-то уже все привыкли к Дню Святого Валентина. Вообще-то в католической церкви официально нет такого святого. Это чисто легенда какая-то народная. У нас ведь тоже есть День Петра и Февронии святых. Он как раз покровитель брака, семьи. и Ишкоролеям памятник стоит даже. И молодожены обязательно значит, подходит к их памятнику, кладут цветы во время бракосочетания. То есть можно же свое сохранять и делать. Махиловый, ну, ну, чистый сатанизм, когда это он должен учиться у кельтов, как бы это не забавно было, не прикольно. Э -э, ну, знаете, играть нечистую силу, ну, грех это в конце концов, да. Вот ну, говорят, не поминай черта, да, никогда не говори каких-то вещей, мысли материально, да, и сатана просто слышит, он придет, если его зовешь. А здесь такой совершенно чужой, ненужный, вредный, ну, собственно говоря, ну, вот фильмы ужасов, да, для кого это? Для взрослых, у которых что-то не хватает там Ну да? почему -то дети должны это смотреть? Вспомните мультфильмы просто, милые, даже папа Иоанн Павлов второй покойный, уже поляк был и Россию-то ненавидел, дай Боже, и то он сказал, если хотите, чтобы ваши дети выросли нормальными людьми, пусть они смотрят советские мультфильмы. Советские, с чебурашками, зверюшечками, милым крокодилом Геной, и так далее, еще более старые, а сейчас что? Квадратные штаны, монстры какие-то, всякие ужасы, и что он царапает психику, зрение царапает. А дети это смотрят. И это просто одно из звеньев этой цепи вот, – задавить цивилизационно нашу цивилизацию, которая очень древняя, мощная, которая, вообще-то, как говорят по-гречески, «катехон», удерживающая этот мир от антихриста. Это задача России, нас не спрашивается, согласны мы или нет. Мы просто «катехон», мы удерживаем. И тем более надо цепляться удерживать свои. Я всегда, вот, знаете, у меня есть такая дурная привычка, я когда что-нибудь правительство скажет, вот столько-то миллиардов выделено то -то, на то-то, на то-то, когда -то были национальные программы, там доступное жилье, медицина, сельское хозяйство, я ту сумму разделил на 150 миллионов населения, получилось по 500 рублей в год на каждого гражданина России. 500 рублей на доступное жилье, 500 рублей на образование, что, интернет платить в течение месяца, или коврик для кровати купить в квартиру, которой нет. Вот. И также была как-то э, ну, программа развития патриотизма российских граждан, тоже какой-то миллиард или 5 миллиардов, поделил, получилось, насколько сейчас помню, 5 рублей 38 копеек на каждого из нас, чтобы воспитать у нас патриотизм. Но там предполагались умные вещи, скажем, делать компьютерные игры на базе русской истории, русских былин. Я так их и не увидел, куда деньги делись не знаю, но никаких игр, а всякие танчики, всякие монстры опять же, все это пришло. Про хило просто одно из звеньев в той цепи которая просто огромной массой идет килобайтами через интернет через диски через компьютеры вот зачем стоит только одно существо сатана ничего другого в этом нет ну, просто мы сошли с ума что ли да? надо помниться бел вот, это свобода слова свобода слова но есть просто надо запрещать один из депутатов против, что к министру образования запретить хотя бы в школах праздник хиллуида мне можно запретить сходить с ума там где-то в парках, скверах и так далее. Но уносить это в школу уже, ну уже просто нельзя. Тут даже обсуждать нечего. Ну, хорошо, хоть один депутат нашелся, что министр скажет, но вроде тоже с неодобрением он отнесся. Есть умные директора школ, которые эта вещь даже не обсуждается, в школе это не будет проходить. Это надо очень серьезно. Знаете, когда идет война, война уже идет против нас, третья мировая, информационная, гибридная, там уже не до свободы слова, надо уже воевать. еще давно в Российской империи такой знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевака. Он был сильно самый наверное, известный, великий адвокат. Человек обеспеченный, потому что скажем, каких-то магнатов, купцов, богатых людей он драл нещадные гонорары, но в то же время легко мог согласиться бесплатно защищать каких-то людей бедных, неимущих. Ну, он не проиграл ни одного процесса, говорят. Такое за ним гордое звание что ли ходило. Вот. Ну и вот однажды именно богатый какой-то купец его тоже пригласил какой-то процесс выиграть. Ну, плевак согласился, назначил гонорар. Процесс он выиграл. Купец еще обещал не просто хорошо заплатить, но еще и доставить удовольствие. Купец расплатился, все, говорит, ну, говорит, за мной еще удовольствие. Так, говорит, будь готов, завтра утром на тобой заеду и поедем за удовольствие. Ну, плевак приготовился, утром приезжает пролетка, купец приглашает присесть рядом, и они от этой пролетки поехали по Москве. Ну, долго ехали, уже Москва кончается, на Москве там, какие-то тангары, сарая. Останавливается у какого-то огромного сарая, туда выходит мужичонка, говорит, готово, готово ваше степенство, прошусь, проходите, пожалуйста. Заходит он, значит, в ангар. ну там полки по стенам, огромные помещения, и там стоят всякие, ну, глиняные посуды, кувшины, тарелки там, ну, да. Купец берет дубину, вторую дубину дает плевака, и говорит, а вот теперь, милый, бей все это к чертовой матери. Зачем, спрашивает лучший адвокат России. Говорит, ты давай, начни, я с этого конца, а ты с этого. Ты начни. Уваж меня, а там потом обсудим. Ну, плевак и нехотя начинает разбивать кувшины, потом увлекается, и они вдвоем с купцом на перегонки разносят весь сарай в клочья. В конце процедуры купец спрашивает, ну что, получил удовольствие? Да, говорит, надо признать, получил. То есть это вот такая интересная, хотя и дорогостоящая схема от сброса стресса. У человека тревожность, особенно мужчин, ображается мышечным зажимом и напряжении. Человек может сдать экзамен на двойку, да, ну, плохо, конечно, пересдашка, когда-нибудь. Я советую студентам, я тебе двойку, конечно, поставил, ты где живешь, на горках, вот отсюда, от Марла Маркса до горок до своей дома, иди пешком. И зайдись на автобус. Почему? Успокоишься через ноги, у тебя заземлится все эта неприятность, а потом ты подготовишься, все сдашь. И вот то же самое, да, вот что-то разбить, сломать, спорт пропотеть. Для мужчин уже спотеть, что такое разрушить, сломать, тогда напряжение сбрасывается, выходит. Ну, для купца это было доступно, такое удовольствие, целый сарай, разбивать. Ну, Плевакова тоже в этом поучаствовал. Ну, что такое более доступное, да? Ну, спорт, прогулки, пропотеть, побыть в одиночестве в парке, поговорить с деревьями. Это тоже очень полезно для того, чтобы сбрасывать напряжение, которое незримо, но накапливается каждый день. А так бывает месяцами, неделями человек живет, а то и годами. Ну, когда-то прорвется, не дай бог. Вот а, нынешняя увлеченность всякими иностранничными и прочими словами, которые совершенно необдуманно вкликаются в наш лексикон, уже становятся привычными, все эти бизнес-ланчи там и прочее, прочее, прочее, они часто бывают уже не просто там, ну, вот модное слово стало, но искажает смысл даже, понятия какие-то. Я сейчас я удивляюсь на наших, вот, и, так экономический блок правительства, все эти банкиры и прочее. иногда хочется спросить, ребята, вы вообще экономисты или медики? У них терминология стала медицинской. У них разгрев экономики происходит, снятие банковских тромбов, еще охлаждение чего-то и прочее, прочее. Да? Инфляция. Под инфляцией стали понимать повышение цен. Простите, инфляция это превышение денежной массы над товарной. Инфляция вообще вздутие означает по латыри, Вздутие. А я уже сейчас читаю такие термины, как инфляция цен, инфляция зарплат. Ну, видите, рост тогда, повышение, понижение. Инфляция превышение денежной массы над товарной. Нас так учили. А раз слово уже искажает свой смысл, можно ли будет уф впаривать в мозге. И вот то же самое в экономике, в политике стали появляться такие слова, да, как, допустим, вот, толерантность. Толерантность это медицинский термин. Это привыкание организма к ядам. То есть вот это вот, да? Или привыкание к каким-то вот внешним вредным воздействиям, человек приспосабливается или начинает терять свой иммунитет и прочее. Да? Коррупция. Коррупция медицинский термин. Распад органических связей. То есть, ну, гниение не трупа. Это коррупция. Коррупция, как говорят, в финансовой сфере, в политике, в экономике. А почему по-русски не говорить? Будет более понятно. Коррупция по-русски – это маздаимство и казнократство. Два слова. Маздаимство – мзду брать. Ну, практически любой человек может этим заниматься в своем рабочем месте. Да? Врач может с пациентов тянуть, преподаватель со студентов. Ну, доступно, да? Некрасиво, преступно. А вот чтобы казнократством заниматься, казну красть, надо занимать уже достаточно высокую должность. И там уже действительно воруются миллиардами или миллионами, и ничего. Поэтому здесь вот это вот как-то понятнее становится. А то сейчас у нас бывает, вот человек ложится на операцию, да, ему уже вводят наркоз, и вот он, у ну, последнего мысли перед наркозом, «Господи, если все будет хорошо, я этого врача отблагодарю». Он перед Богом поклялся. Врач же не ставим условий, заплати, я тебя прооприрую. Он блестяще делает операцию, все, больной выздоравливает, ну и приходит, ну, кто с конвертом, кто просто бутылочку коньячка принесет. И врач уже коррупционер. И уголовные дела уже были по этому поводу. Он же не ставил условия. Ну, просто благодарность пациента. И вот на этом многие гордятся. Уголовные дела заводятся, отчеты пишутся. А кто-то настоящий казнократ там. Ого, где? Миллиард стырит и ничего. Свой человек. Так что вообще-то лучше говорить слова по-русски и правильно. Тогда будет многое понятнее. Вы знаете, нынешняя мода вводить в русский язык самые значит, интересные там термины, западные, модные, бизнес-ланчи всякие, прочие-прочие вещи. Ну, может, так, не так уж страшно в бытовой среде, хотя часто тоже совершенно их понимают, не туда оставляют. Вот, но есть именно серьезные вещи, как политика, экономика, прочие дела, где вот эти слова, ну, они просто неправильно понимаются представляются как-то иначе. Когда смотрю на наш, так называемый, экономический блок правительства каких-то каких больших экономистов, иногда хочется спросить, ребят, вы врачи или экономисты все-таки? У них медицинская терминология кругом. Они снимают банковские тромбы, они разогревают или охлаждают чего там и прочие-прочие вещи. Медицина сплошная. Или когда инфляция, да? инфляция по не значит вздутие. Инфляция, как нас учили, это превышение денежной массы на товарной. Она может пройти по разным причинам. Такой неограниченный, контролируемый просто эмиссия денег, да? или профсоюзы сильные, которые удерживают высокий уровень зарплат, а производительность труда не такая высокая, тоже будет инфляция. Просто снижение производства каким-то причинам. Значит, товаров меньше, а деньги такие же, инфляция. Но сейчас уже читаю такие странные термины. Инфляция зарплат, инфляция цен. Вздутие, что ли? Мы говорили рост цен, рост зарплат или снижение зарплат. Все же было по-русски. Вот. Но еще интереснее, когда латинские эти слова, совершенно из других сфер включают, опять же, в политику и экономику. Толерантность, например. Толерантность – медицинский термин – привыкание организма к ядам. Или привыкание организма к каким-то внешним вредным воздействиям, теряет свой иммунитет прочее. В средние века дворяне начинали свой день с того, что лизали кусок мышьяка – ядовитое вещество. Они приучали организм к ядам, чтобы не отравили где-нибудь там на перу, подлив бокал что-нибудь. Вот. Или коррупция. Коррупция – это гниение трупа, исходный. Значение термин, распад органических связей, термин медицинский. У нас стали включать его вот в экономику да, и в политику. Но давайте по-русски произнесем. Коррупция это мздоимство по-русски, либо казнократство. Мздоимство брать мзду, взятки. Но этим почти любой человек может заниматься на своем рабочем месте, Вот продавца, врача там и так далее. Ну, преподаватель может тянуться студентов, врач, с, с пациентов, там, да, продавец тоже что-нибудь такое. А вот чтобы там заниматься, красть казну, надо быть на высокой должности. И там гораздо большие суммы свистят мимо кармана государства, в карман определенных товарищей. Вот. А у нас вот, коррупция. То есть, человек ложится на операцию, ему уже дают наркоз. И вот последняя мысль, господи, если только все будет хорошо, я этого врача отблагодарю. Он перед Богом поклялся. Все хорошо, врач бесчаще прооперировал, условий никаких не ставил. Плановая операция, но потом больной, уже бывший больной, приходит, ну кто с конвертиком, да, кто с бутылочкой к коньячку, но поклялся, что надо было благодарить отблагодарить всего лишь, а врач сразу коррупционер. И уже уголовные дела, и даже люди сидят в реальные сроки, вот за такую мелочь. А вот рады, которые, знаете миллиардами отводят шлюзу в сторону, ну как бы так ни при чем свои люди. Безобразие это так нельзя. Может, еще из школы помните такую фамилию Блес Паскаль, французский физик, но он был только физик, философ. В те времена, в общем-то, ученые были многогранными. Вот он еще сказал, по-моему, о мыслящем тростнике. Так вот он сказал так однажды. Границы мира нигде. Нет границ мира. А центр его везде. Каждый из нас — это центр мира. Я, и вы, и все мы, которые здесь незримо присутствуем. Мы — центр мира. Давайте этим гордиться и помнить об этом. От центра зависит все остальное. До свидания.